Так, ребята, сейчас Максим всех запустит, запустит, отключит все микрофоны. И мы начнем. Ровно на все можно начинать нужно начинать да ну что друзья рад очень вас всех приветствовать Значит, начну с одной хорошей новости. Определили место для участия нашего проекта в выставке. Вот. И также мы получили счет для оплаты. Вот. Выставка будет проходить в октябре месяце. Это будет на территории Экспо-2020 в Дубае. Выставку организовывают значит, поставщик электрической энергии на территории Дубай, компания Дива. Вот. Максим, там документик у нас у тебя далеко под рукой, на экран можешь вывести, да? Так. Сейчас он найдет. Ага. Да, вот, ребят, вот он наш счет. 49 тысяч дирхам, что соответствует одному миллиону рублей, да? Вот. И, и, кстати, Максим, у нас же еще есть карта, где наш будет стенд находиться. Вот, ребят, да, вот зелененький, да, по-моему, да. Вот зелененький стенд, там у нас 28 или 30 квадратов, да? 30 квадратов, поэтому, ребят, кто этот эфир смотрит, может сделать скрин. И в указанные даты побывать на нашем стенде мы, конечно же, будем этому очень и очень рады. Итак, друзья, для чего нам вообще нужна эта выставка, что мы там будем представлять? Максим, перейди, пожалуйста, на наш сайт. Я сейчас в двух словах еще расскажу, что вообще у нас происходит, какие у нас планы и для чего все это мы делаем. Да, на кнопочку «Ветер» да, переходи, пожалуйста, переключи, Максим, на английский язык, потому что часть аудитории у нас говорит на английском. Ну что, друзья, здесь мы видим очень красивое здание, которое может вырабатывать электрическую энергию из ветра. Получен российский патент два года назад. Сделаны заявки сейчас по получению патентов в, 70, в 75 стран мира. Можно, Максим, пролистать до этих патентов, да, сайтик. Вот, значит, получено решение о выдаче патента на территории Южноафриканской республики. Сейчас Максим прокрутку сделать туда. Также мы получили уже решение о выдаче патента на территории стран ЕАПО, евразийский, евро, евразийский. в общем, это семь государств, страны бывших да-да-да, Евразийская патентная организация, да, то есть это семь, это семь государств бывших стран СССР. Вот. Ну и ведем работу сейчас на территории всех этих стран. Максим, можно понажимать флажки, просто не все знают, что они нажимаются. Смысл в том, что каждый, под каждым из этих флажков находится документ. Вот. Давай, Максим, покажи нам документ. Вот. Под каждым из этих флажков находится документ, который свидетельствует о том, что эта работа ведется. Мы, кстати, даже предлагали патентным поверенным разместить ссылку на свою социальную сеть под каждым этим документом. Ну, может быть, мы писали просто с незнакомой для них почты, откликнулись только двое или трое, и, по-моему, у нас под флажком США есть ссылка на патентного поверенного, который находится на территории США. И еще пару стран. Но мы повторим, и впоследствии можно будет даже с ними лично знакомиться. Также у нас есть наблюдательный комитет на сайте, друзья. Сейчас мы также вот покажем. Задача этого наблюдательного комитета – иметь достоверные сведения о поступающих средствах на счет нашего проекта. И, значит... Каждый из этих членов наблюдательного комитета раз в месяц получает полный отчет о расходовании этих средств для развития проекта. Есть у нас Telegram-чат-бот, в нем состоят все члены наблюдательного комитета. Любая сумма, поступившая к нам на сайт, любая инвестиция, она сразу же отражается в этом чат-боте. И раз в месяц, соответственно, мы делаем отчет. Поэтому это делает наш проект очень и очень даже прозрачным. Кому интересно наблюдать за этим значит, процессом, добро пожаловать в наш наблюдательный комитет. Для этого нужно связаться с поддержкой. Это у нас внизу на сайте с правой стороны находится. И просто сказать, что вы хотите быть в наблюдательном комитете. Попросят у вас всего лишь на ваш логин, хорошую фотографию. Максим, где у нас поддержка находится? Покажи. Вот, хорошую фотографию и ссылку на социальную сеть. Ссылка на социальную сеть для того, чтобы все понимали, что это не просто картинки, а что это все живые люди, что значит, они действительно есть. И с ними можно познакомиться и поговорить и узнать о каких-либо подробностях. Так, также у нас сейчас добавились члены команды значит, нашего проекта. Максим, пожалуйста, открой нашу команду и полистай до того момента. Угу. Так, ну, давайте, давайте я, наверное, может быть. Ага. Ну, давай еще дальше. В общем, мы также видим, что команда наша растет, и здесь не вся команда представлена, мы здесь не представляем наших айтишников. Дело в том, что IT сегодня большой дефицит, и когда будут все видеть, насколько у нас хороший продвинутый сайт, на них будет очень высокий спрос, и проект будет вынужден значит, платить им больше, потому что появится... У нас, как у работодателей, конкуренты, которые будут желать этих айтишников видеть у себя в офисах. Вот так. Ну, что еще рассказать? Соответственно, друзья, что мы должны сделать? Сейчас наша задача – это весь, продолжать работу по получению патентов, значит, изготавливать макеты, потому что любой макет, и, кстати, Максим, можно на макет перейти, Любой макет дает более облегченное понимание, значит, о чем идет речь, что это за устройство и как оно работает. В октябре мы участвуем в крупнейшей выставке всемирной. Там мы получим большое количество новых знакомств. Выставка сама по себе будет длиться полгода, но мы не будем там представлены все полгода, потому что это выставка с разными тематиками с разными направлениями, ну те, значит, никогда это будут выставки относящиеся к ветроэнергетике, к энергетике и к инновациям, мы, ну, конечно, стараться там принимать участие. Вот, значит, добавили мы на это, а, ну это уже об этом расскажет Максим, поэтому до Октября месяца наша основная работа это хорошо подготовиться к выставке привезти сюда макеты, это тоже, друзья, непростая задача. Например, макет аналогичный макет, как стоит в Москве-Сити в Фимол, его масса составляет одну тонну и он состоит из более чем восьми тысяч деталей и каждая из этих деталей она эксклюзивно изготовлена именно для этого макета. Поэтому это очень большая кропотливая работа, но она дает значит, обывателю возможность понять, о чем идет речь, для облегченного понимания и восприятия. То есть без так, таких макетов мы не сможем просто-напросто рассказать за короткое время, значит, что же у нас за проект. И также мы определили срок. До ноября 2022 года мы должны уже будем определиться с территорией для застройки первого нашего объекта. У нас есть уже предложение от Конго, мы там были, вы это знаете. Есть предложение от Южноафриканской республики, я также об этом упоминал ранее. Есть у нас предложение земельный участок. Одна научная организация Российской Федерации владеет в Махачкале, вот, на берегу Азовского моря. Ребята, приходите, занимайтесь. Но но все же мы должны познакомиться со всеми возможными вариантами и выбрать наиболее комфортный, наиболее, в наиболее правильном месте. Ну что вот, вот это наше достижение на сегодняшний день, это наша работа. И теперь я хочу задать вопрос членам нашей команды: что им удалось сделать за последний момент, за последний период от от последнего нашего эфира. Максим, давай, как обычно, начнем с тебя. Расскажи нам, пожалуйста, что ты делал все это время и каких результатов тебе удалось достичь. И мне это очень интересно, и я думаю, что не только мне. Ага. Ну, на прошлой неделе был в Москве. Всех приветствую, друзья. В Москве установили стойку в Сколково, где возле макета башни Теперь ребята, которые подходят, они видят другие трансляции. Также у них есть возможность по QR-коду, по касанию перенести, перейти на сайт компании. Вот. В Афимоле, кстати, Игорь со мной летал, вот. в Афимоле мы реставрировали макет-город реконструировали, потому что люди постоянно ходят, все равно где-то что-то руками трогают, что-то ломают. В общем, было немало работы по макету проделано. Установили также там монитор с трансляциями нашими, установили, запустили трансляцию из офимола. поставили тестовую ветроустановку, где человек может подойти и... Провести некий научный эксперимент на месте и увидеть, что здание усиливает воздушный поток, что аэродинамический щит способен направить этот поток вот, и так далее. За последнюю неделю в штат сотрудников у нас добавилось два архитектора. Один выходит в понедельник, второй через две недели сможете выйти. Вот, также два новых сотрудника в макетной мастерской. Ну и сейчас подготовляюсь опять к очередному полету в Москву. Будет установлен прототип в Москве с трансляцией башня, тоже в афи тоже с трансляцией. В общем, ну и много текущей работы, много вопросов от инвесторов, инвесторов различных стран, также общаемся со Осколковой сейчас, вот. ну и постоянно проводим собеседование, кстати, здесь не только моя заслуга, мне помогает Анна, но ну, тоже сейчас, я думаю, все познакомимся, вот примерно так. Вопросы, какие еще? Макс, спасибо большое. Спасибо, что рассказал. Всем привет еще раз. Доброго дня. Посмотри, пожалуйста, там Дениса, мне кажется, нужно вернуть в конференцию. Кому бы ты хотел передать следующее слово, чтобы поделился своими успехами за это время. Ага, ну давайте. Познакомимся немножко с командой. Вот. Предлагаю передать слово Юрию. Вот. Расскажи. И в макетной мастерской с головой у нас расскажи. Немного. Всем здравствуйте. Ну да, по поводу макетной мастерской у нас сейчас одновременно делается три прототипа. Один уже на... Ну, завершается где-то понедельник вторник уже мы его сможем отдать максу на москву ждем последние детали еще собираем башню два и пять это у нас последняя башня большая следу ждем уже немного поменьше двухметровые ну и проводятся работы ну вернее доработки по макету город там кое-какие изменения ну, все время что-то делаем доделываем ну, пытаемся сделать лучше ну и опять же, набираем коллективы, обучаем новых работников, ну, ищем новые ЧПУ, потому что объемы растут, нужно много макетов. Ну, в общем, развиваемся. Ну, да, Юра, благодарю. Благодарю. Ну, давайте, ребята, со всей командой познакомимся вкратце. Просто так, Наташа, скажи, чем ты в последнее время занимаешься? здравствуйте. Я работаю в проекте Ветер, в колл-центр. Очень довольна этой работой, потому что это очень большая возможность познакомиться с людьми с разных стран. Очень много общаемся с Индией и также очень много стран, которые инвестируют в наш проект, верят в наш проект и очень хотят в нем участвовать. На самом деле очень прекрасная работа, очень интересно, очень увлекательно. <с> <с> так что мы общаемся. Я, например, общаюсь с, с инвесторами, помогаю им в различных вопросах по проекту, консультирую их как в техничной части, так и просто мы с ними как бы друзья, потому что в, в первую очередь мы с ними дружим, а потом уже помогаем по проекту. Ну, как бы у меня все? благодарю Благодарю, Наташа. Ну, давайте сразу тогда по концентру. Кристина Куракова, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься в последнее время? Я являюсь сотрудником поддержки данного проекта, отвечаю на вопросы, помогаю в решении каких-либо проблем. Ну, то есть это может быть по личному кабинету какие-то проблемы, ну и в принципе тоже дружим с пользователями, узнаем, как дела, как у них вообще все проходит в жизни, можем тоже пообщаться спокойно. Очень рада, что я здесь работаю, замечательный проект, рада, что люди нас поддерживают, тоже вносит свой вклад в наш проект, это замечательно. Мне нравится здесь работать. Спасибо большое. Так, Кристина, благодарю тебя. Юля, давай твое слово. Ну, как вы все видите, да, что у нас проект расширяется, и это можно увидеть по числу инвесторов на нашем сайте. Вот, соответственно, сегодня вы познакомились с девочками из колл-центра, вот, с Кристиной, да, ранее вы были незнакомы. А Валерия у нас еще есть. Скоро появится новая девушка в колл-центре, Дария. Продолжаем обучать новых сотрудников колл-центра и проводить также собеседования. Поэтому я думаю, что колл-центр будет только расширяться и расширяться. Отлично, благодарю, Юля. Да. Ребята, да, перейдем да. сейчас к ребятам с макетной мастерской. Это их первый эфир. Они в эфирах обычно не бывают. Юра немножко отчитался. Ну и познакомимся сейчас. Георгий, расскажи, какие у тебя задачи, чем ты занимаешься. Так, всем привет. Значит, Моя задача заключается в том, что покраска, покраска, самолеты, тут всякие дома, в общем, поезда, окружающая среда. На данный момент веду работу над разметкой по дорогам, то есть облагораживание окружающей среды, так сказать, просто мелкие детали, чтобы при этом газа была, ну и понятно, что, что это макет там дорог, там, что это реально город. Вот, в целом, работа появляется все чаще и чаще, потому что какие-то новые задачи появляются, что-то меняется, что-то нужно подремонтировать. Ну, в общем, работа приличная. Ну, в общем, у меня все. Благодарю. Кристина Королева, давай ты. И сразу, чтобы я тот же вопрос, и Андрей, он рядом с тобой сидит. У нас там для Zoom один телефон будет. Я Кристина. В общем, мы занимаемся обработкой деталей на макет, на прототип, на башню. Доводим их до идеального состояния, потом склеиваем. Также я работала над какими-то мелкими кропотливыми деталями, там, озеленение, деревья, то есть гидропоника. Ну, в основном такая работа. Я занимаюсь сборкой макетов, прототипов. Сейчас вот привезли новый прототип, детали, которые были изготовлены на фрезером станке. И он будет матовый. Вот любопытно, что получится. В целом, мне нравятся эти детали. С ними больше как приятнее работать и меньше возни. Отлично, отлично. А вот ты, Игорь, тебе слово. Игорь, нет, нет, микрофончик не включился. Нажми еще раз. Игорь, и моя основная работа ⁇ это макет города. Последнюю неделю я занимаюсь подкладкой электрики, добавлением новых функций. То есть в будущем человек, который, ну, зритель макета, сможет управлять подключением электричества, то есть выделить какой-то этаж света чтобы ну, более точно увидеть деление этажей. И, ну в целом меняем электрику, усиливаем, он намного более сложный, чем предыдущий наш макет, который вы снимали. И более интересный, больше деталей, больше детализации. Красивый? Увидите. Все. Благодарю, Игорь. А, Никита. Да, здравствуйте. Я занимаюсь тем же самым, чем Кристина с Андреем. Принимаем заготовки деталей, очищаем, сортируем по номерам и склеиваем. Занимаюсь сборкой прототипа, уже второго. Очень нравится, интересно, отличная команда. Супер, супер, Игорь. Четко, ясно. А, все понятно. А, Миша. Так, меня слышно. Всем привет. Меня зовут Миша. Занимаюсь всем, всем тем же самым, чем и ребята из макеты в мастерской. То есть доводим все детали до ума, чтобы все макеты были ровное что все было красиво но ну, и в принципе недавно работаю в компании еще только начинаю поэтому почти каждый день приходится чему-то учиться новому вот. пока да. ну учиться это всегда хорошо миша благодарю а, так анна мой помощник ждет уже краснеет расскажи Добрый день, меня зовут Анна. Я занимаюсь в основном организационными вопросами. Сейчас мы активно расширяем штат, набираем архитекторов, специалистов колл-центра. Как Юлиана правильно сказала, что инвесторов становится все больше, и специалисты наши работают и днем, и ночью. Поэтому штат немножко растет пока что. Также yeah. планируем открыть колл центр в Индии, сейчас активно взаимодействуем с ребятами и думаем, что наше взаимодействие с Индией будет более продуктивным. Mm. Отлично. Отлично. Благодарю. Благодарю. Анна. А на самом а деле Анна задач за... много задачи делает, много диалогов ведет, за что я очень благодарен. Mm. <клышлен> так, Виктория. Всем привет! Я архитектор и на данный момент мы заканчиваем работу над задачами по Москве-Сити. Доводим визуализации дома. Вот. Еще один архитектор занимается видеороликом. Также по последним задачам это подготовка таких вот дизайнерских отчетов по поступлениям ежедневным и там всякие э, логоти... не логотипы эти, э, господи, как они называются, аватарки для телеграмма и так далее. Ну, в общем, вот как-то так. <свот> Виктория, благодарю. Ну а теперь э, ты, Дионисий, расскажи, где ты есть и чем ты там занимаешься. Очень... я слышно? Да, слышу. Добрый день всем, меня зовут Денис, и я являюсь, я знаю уже проект около полтора года, я являюсь инвестором этих обоих двух проектов «Города и Ветер» и также состою в наблюдательном комитете. Вот. Так получилось, что мы встретились с Денисом в Сочи, и завязался разговор, и я оказался в Новосибирске. Об этом подробно вы узнаете из блога, который я готовлю для YouTube-канала. Я освещаю то, что происходит в проекте, как он развивается, какие проходят мероприятия, этапы. И сам своими глазами вижу то, что проект развивается очень хорошо, можно сказать, делает большие шаги вперед. И вижу огромные перспективы. Вот, сейчас я нахожусь в Дубае, мы находимся, я здесь уже четвертый день и скоро прилечу, кстати, Макс Макску и там будем снимать еще один ролик, будем освещать все новости, подробности проекта. Супер, Дионисий, это отлично, я знаю, ты очень круто снимаешь, расскажи, пожалуйста, когда мы увидим первый выпуск? Первый выпуск будет через четыре дня, вы увидите его. Полные доработаны. Хорошо, хорошо. Ну, у меня по команде пока что все. Но, ну, кстати, у пары человек не получилось поучаствовать. Но будем исправляться. Вот, так что, Денис, да, тебе слово. Да. Чем а, заняться? Да, да, Максим. Так у нас там дальше дальше дальше так, про команду мы рассказали новости рассказали скоро кстати ребята в новосибирске я буду через 4-5 дней вот и мы там будем с командой делать ну в общем я буду долго находиться в новосибирске если кто-то давно собирался посетить наш офис то добро пожаловать так что у нас была у меня мысль и последний момент я ее потерял а, вопросы у нас есть там какие-то? Вот, ко мне лично. Или к, к ребятам из команды? Нету, да? Ну и хорошо. Нет, на английском Денис, фото... добрый день, можно задать вам вопрос? А, да-да, конечно, да. Меня угу. зовут Юлия. Я была уже как-то в вашей мастерской, познакомилась с ребятами. Очень отлично у вас команда и замечательный проект. Расскажите Спасибо. мне, пожалуйста, про проект «Город». Вот вы много рассказывали про а, третий ярус, где находятся, значит, торговые залы да и все прочее. Скажите, а как в проекте реализованы, а, например, садики, школы, университеты? На каком ярусе угу. они находятся и почему? Спасибо. Да, Юля, хороший вопрос. Смотрите, первый и второй уровень предполагает минимальное присутствие человека. Третий уровень, это очень напоминает нам торговый центр. Четвертый уровень с естественным ландшафтом. А сами здания, они достаточно большие, и у каждого здания есть тоже несколько там, этажей, там 5 или 6, может быть, этажей, то есть нижний такой, как это сказать, блок, да, где как раз есть пространственные большие помещения с большими окнами, и как раз такая деятельность, как детский сад, институт и, или школа, они могут располагаться именно в этой части этих самых зданий. В Небоскребе, верно? Да, в Небоскребе, но это будут первый, второй, третий, четвертый или пятый этаж. То есть это будет форма, она немного больше, чем сам небоскреб. И поэтому она позволит разместить там помещения с разными функциями. И вполне это может быть даже институт и школа. В этом никакой проблемы нет. Расскажите, пожалуйста, вот вы говорите, что четвертый уровень будет находиться ну, довольно-таки высоко да, над поверхностью земли. Как будет реализована посадка деревьев? Вы как-то изучали вопрос корневой системы? Ведь под это тоже нужно очень много грунта, почвы. Или там будут низкорослые деревья? И Нет, там вполне могут, быть, вполне могут быть полноценные растения. Технология с 1940-х годов, военные маскировали, когда свои значит, объекты, они просто делали такие напуски арматуры, как это сказать, и метр, там, полтора может быть грунт обычный, да, и корни деревьев, они просто цеплялись за эти выпуски арматуры. И, соответственно, даже высокорослое дерево оно могло удерживать себя даже при том, что корни не уходят в глубину. Поэтому это уже давно придумано. И самые настоящие обычные деревья, они могут расти на такой поверхности. И в мире уже есть примеры, есть примеры когда вот такие большие деревья, они растут именно на искусственных сооружениях, на искусственно возведенных сооружениях. То есть это уже придумано. Спасибо большое за ответы. Да, спасибо за участие. Будем рады всегда. Я надеюсь посетить вашу мастерскую в то время, когда вы там будете. Отлично. Ну, давайте договоримся. Любой рабочий день, там начиная со 2 июня, в течение дня можете подойти, скорее всего, я буду там на месте. Выходные да. вы отдыхаете, правильно? Или в субботу с ну, работаете? Ну, в субботу у нас офис работает, а в воскресенье, да, у нас выходной. Хорошо, спасибо. Спасибо. Ну что, друзья, есть еще у кого-то вопросы? Если, то давайте я отвечу. Если нет, то тогда переходим к англоязычной аудитории. И, как обычно, у Дмитрия будет достаточно простая задача пересказать то, о чем мы говорили здесь 40 минут на английском языке. Ну что, Дмитрий, передаю вам слово. Всем еще раз доброго дня. Спасибо большое за участие, Денис. Спасибо за слово. Я постараюсь очень красочно передать все, что вы обсуждали 40 минут, uh, но к сожалению будет намного короче. Uh, okay, ladies and gentlemen, it's a pleasure to meet you here again. As you know, we usually have a Zoom every two weeks on Fridays. The first part of the Zoom is dedicated to the Russian-speaking community, and the second part is dedicated to the English-speaking beginning, the recent news of the project, what is happening. And I will tell you more about the, our team one by one. I will try to go quickly to, to tell you who they are. And then we can go ahead with question and answers as usual. Okay. So what happened, one of the biggest, as you know, thing what happened is we're actively developing the patenting uh, situation worldwide. So we're getting the patents surely in Japan, sorry, in South Africa. We already got preliminary approval uh, also we got the preliminary approval for the eurasian uh, patent organization that should cover seven countries almost all cis countries and also this week we paid for our participation in WETEX. Uh, WETEX is a part of uh, expo 2021 that will happen this year in october so we shared already our location mapping in the english and russian chat So if you wanna uh, check it, if you wanna visit us, you can always go there and use the map to join us in October. Beginning of October, we will be there. So now our main target for the summertime is uh, to actually uh, prepare ourselves for the Expo 2021, to prepare all the necessary documentation and all the necessary models. For that part, yeah. so we can show so show ourselves in the best way scenario so we can prove how good we are and what is the concept about. So on Expo 2021, we're gonna have two basically um models. I mean it's it's one model, but it's dedicated for two projects, it's Gorad and Veter. You know, it's it's um Vieter is a part of Gorad project, so it's going to be a big model that will be displayed over there for the within like three days during October time. And we're also working closely to find the location for our first and pilot project. As you know, we reached a certain agreement uh, with the uh, RDC, with DRC, Democratic Republic of Congo. We got an offer from the South African government. We got an offer also from the Russian community in Mahachkala. Uh, there is a plot of land also on, on uh, next to the water feature and uh, we also were, were in talks with uh, peru uh, in, in order to visit peru to, to see the site but unfortunately up to now we didn't get any feedback so our main target within the next couple of weeks time is to actually prepare ourselves for the pilot project and to choose the right partner for ourselves the right thing for ourselves we also spent a lot of time working with our english community Uh, we had a few like educational sessions for them. we had a few discussions with them. Uh, we, we worked with the leaders of community and me personally I had I don't know more than I think 10 Zoom calls uh, recently with all of you guys and I'm more than happy to support you more and more. so please feel free to communicate with me anytime. I'm almost 24/ 7 available. Uh, apart from the time when I'm sleeping, the rest I'm all yours. Uh, let me go through and quickly introduce our team uh, because that's what we actually did in uh, in Russian. Uh, I'm sorry, I didn't get old, but we have some new people there, so I'll just introduce them by name so that they just tell you hi and we will continue with that. So we have here Maxim Pirovoy, yeah, you know all of them, this is our uh, leader in Novosibirsk. Uh, we have Christina Kurakova here, uh, we have Yuri Zhelavis here. Uh, we have Natalia Trojan, Koroleva, uh, как, um, Andrei. Andrei. It's Kristina Kralova, how Andrey? Andrey with Kristina. Andrey. Uh, we have Igor here. We have Georgiy Znamensky here. We have obviously Denis Tagan. As you can see, you know him. <laughs> Nikita Petrov, Mikhail Dvorkin, Anna Sakalova. And I guess that's all if I didn't forget anyone else. So this is our main team. Few of, a few of them are missing unfortunately because they're busy. but this is our core team right now that is working. and uh, they are always for you guys to support you, these uh, ladies, they are also supporting you in support so in support team. so please, Be patient, sometimes they're overloaded and they're doing their best to support you. So please don't panic, they're always there and they will always support you, no, they will always help you. Uh, I believe we have uh, all for this week in terms of news. So as usual, I'll be more than happy to answer your questions. Please feel free any of your questions. I'm here for you guys. I can see already some familiar faces that I know that already in person your, your faces, so I'm more than happy to, to see you again and answer your questions. Come on guys, any questions for today? Tanya Faizan, Mayan, who else I know that already had been in chat with? Anyone? Any questions for today? You can. If you don't want to talk, you can ask the questions by by in the chat. So I will read your question and then I will reply for your question. Come on, guys! Today, no questions. Kumar, I'm new. I want to take some time. Uh, Kumar, if you're an investor, we're more than happy to join for our Telegram chat, I believe you're there, uh, that's why you're actually joining the team, so if you have any questions, you always can ask them in private, uh, for me or for some support team, or you can ask it also in, in, in, uh, in the chat, so we'll be more than happy to assist you with that. Anishet, Imor Ali, when is going to start the project, sir? Anishet, as I was telling you right now, our main target is Expo 2021. The reason for that is we expect a lot of visitors during Expo 2021. And it's going to be much easier for us to actually choose the right person to deal with. Because we, as I mentioned, we do have fewer offers right now, but we don't want to be in a hurry because it's very important for us to find the best solution and the most beneficial offer for our investors. So that's why we're waiting for Expo 2021 to finalize who we're gonna partner with or where we're gonna take the actual land for the further development. So we are planning to start the pilot project in one year time, roughly. Thank you, thank you very much, sir. Any other questions? Most welcome initiative. Окей, uh, okay, I believe there are no more questions for today. Thank you so much for your time. was a pleasure seeing you. Всем спасибо большое. Я был рад быть с вами. Денис, возвращаю вам слово. Ну что, друзья, uh, микрофон. Uh -huh. Что, друзья, uh, очень рад был встречи. Через две недели мы расскажем, что нового произошло в нашем проекте. Очень будем рады вас видеть. Всем пока. Команде спасибо. Uh, уже соскучился. Хочу скорее к вам. Всем пока.